И уходят в небо, последняя плита, дай что, Бог, что все было у нас хорошо, и у всех, во всем мире, миру-миром. На одного счастливого человека больше, на этой планете 100. ну еще более счастливый, да, это меня.